Идем в меню «Документы», «Ценообразование» – целый раздел да, с этим связан. Нам нужен всего лишь один документ – «Установка цен номенклатуры». Мы вносим новый документ, указываем от какой он даты и о, говорим, какие цены мы устанавливаем. Мы будем работать с двумя типами цен – закупочная и розничная. У вас их в программе может быть очень много, сколько вы пожелаете. Ну, так как мы работаем вот с товаром сахарное печенье, печенье сахарное, мы вот с ним будем работать по ценам. Вот закупочная у нас, так как она устанавливается вручную, мы ее здесь указываем 45 рублей, а розничная у нас рассчитывается по процентам. Нажимаем на кнопочку «Рассчитать» и цена розничная сама рассчиталась в соответствии с процентом наценки. Проводим этот документ и с этого момента, с этой даты, этого времени программа будет знать, что печенье сахарное имеет две цены – закупочное и розничное.